Всем привет! Это видео о том, как прочитать историю чата и чужую переписку в популярных мессенджерах Skype, Facebook Messenger, Google Hangouts или Google Talk, ICQ или Mail.ru-агент и других, как узнать чужой логин и пароль, получить доступ к аккаунту и так далее. Поехали!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 В данном видео я не буду останавливаться на тех случаях, когда у вас есть доступ к смартфону или планшету человека с переписками и чатами, которого вам необходимо ознакомиться, а также к аккаунтам мессенджеров пользователя на ПК. В таких случаях все просто – открыл и прочитал. Но предположим, что доступа к чужим мобильным устройствам и приложениям у вас нет. Как быть в таком случае? Допустим, есть компьютер, которым пользуется человек прочитать чаты и переписки в мессенджерах которого нам необходимо. Запускаем данный ПК. Если у вас есть доступ к нужной учетке, вы знаете пароль или он не установлен, отлично, заходите в нее. Если доступа к такой учетной записи у вас нет, не расстраивайтесь. В нее можно войти и без пароля. О том как войти в Windows не зная установленный на вход в учетную запись пароль, сбросить или взломать его у нас есть отдельное видео, ссылку на него я оставляю в описании. Вся фишка в том, что каждый из указанных мессенджеров имеет веб или онлайн версию, ссылки на них я оставлю в описании. То есть ими можно пользоваться онлайн с помощью интерфейса браузера. Веб или онлайн версия мессенджеров полностью синхронизированы с их версиями для мобильных устройств и для ПК. Запускаясь в браузере, мессенджер автоматически подтягивает все чаты и переписки, которые были осуществлены в приложении, на смартфоне или с ПК. Это первый важный для понимания момент.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 Какие же данные нам отобразила программа после окончания анализа браузера? Нам стала доступна полная история интернет серфинга проанализированного пользователя. Вся она в хронологическом порядке отображена в меню «История». Здесь много данных. На какие же именно данные необходимо обратить внимание вам? Первым, что нужно проверить, если необходимо получить доступ к тому или иному мессенджеру – это смогла ли программа вытащить пароль от него. Ведь чтобы залогиниться, нужны регистрационные данные. Для этого переходим в меню Пароли. Здесь отображены все зафиксированные браузером логины и пароли, в том числе и от веб-версий мессенджеров. В моем случае я вижу, что InternetSpy обнаружил логины и пароли для webicq.com и 3wmessenger.com. Это страницы веб-версий ICQ и Facebook Messenger. По сути, доступ к чатам и перепискам данных мессенджеров получен. Переходим на их страницы. И логинимся с помощью обнаруженных регистрационных данных. Вот переписки и чаты ICQ. Переписки и чаты Facebook Messenger. А как же быть с остальными? Skype. Google Hangouts или Google Talk, Mail.ru агент – регистрационные данные, от которых не определены. И тут я вам раскрою второй важный момент. Каждый из указанных в данном видео мессенджеров – Skype, Facebook Messenger, Google Hangouts или Google Talk, ICQ и Mail.ru агент – связанные с соответствующими аккаунтами компаний, которым принадлежат. Для Facebook Messenger – это Facebook. ICQ и Mail.ru агент – это Mail.ru. Google Hangouts или Google Talk – это Google. Skype привязан к аккаунту Microsoft. Регистрируясь в Facebook или Mail.ru, а также создавая аккаунт в Google или Microsoft, пользователь получает доступ к сервисам данных компаний. Часто такие сервисы синхронизированы с аккаунтами пользователей и не требуют отдельной регистрации. К чему я веду? Веду я к следующему. Обратите внимание на сайты, которым Hetman Internet Spy обнаружила логины и пароли. Это аккаунт Mail.ru Live.com – это Microsoft аккаунт, аккаунт Google.com Логин и пароль от аккаунта Facebook Чтобы открыть веб-версию, например, Skype и получить доступ к чатам и перепискам другого пользователя, достаточно залогиниться на сайте Microsoft, используя обнаруженные Internet Spy регистрационные данные. Итак, запоминаем или записываем логин и пароль от аккаунта Microsoft на Live.com и переходим на сайт skype.com. Выбираем Войти – Использовать Skype в браузере. Вводим логин и пароль от аккаунта Microsoft. Выполняется вход в Skype. Вход выполнен. Доступ к чатам и перепискам другого пользователя Skype получен. Аналогичным образом можно получить доступ и ко всем остальным указанным мессенджерам другого пользователя. Чтобы прочитать чаты и переписки другого пользователя в ICQ или Mail.ru-агент, запоминаем или записываем логин и пароль от аккаунта Mail.ru и переходим на Mail.ru Вводим логин и пароль от аккаунта Mail.ru Доступ к аккаунту получен. В зависимости от того чата какого мессенджера нужно прочитать, нажимаем меню «Все проекты» и выбираем нужный. В меню выбираем пункт «Web» и читаем нужную переписку. Google Hangouts Запоминаем или записываем логин и пароль от аккаунта Google и переходим на google.com. Выбираем меню в виде решетки. Еще. Hangouts. Войти. И вводим логин и пароль от обнаруженного программой аккаунта Google. Доступ к чатам и перепискам Hangouts получен. Таким же образом, используя логин и пароль от Facebook аккаунта нужного пользователя, можно перейти на messenger.com и войти в веб-версию Facebook Messenger. Запомнив регистрационные данные от нужного мессенджера, вы можете входить и читать его с другого компьютера в любое время. Хозяин аккаунта даже не будет об этом знать. И кстати, еще одно важное наблюдение. Если программа не определила пароль от нужного мессенджера или аккаунта пользователя, но вы видите, что в других ящиках или аккаунтах сайтов или социальных сетей, которые Hetman Internet Spy отображает, есть повторяющийся пароль, то велика вероятность того, что он используется данным человеком и для другого аккаунта. Попробуйте залогиниться в веб-версии нужного веб мессенджера с помощью такого пароля. Пользователи часто используют один и тот же пароль для аккаунтов на разных ресурсах. Может также быть, что в данном меню не будут отображены пароль от веб-версии мессенджеров или других аккаунтов пользователя. Знаете, если пароль на вход в Windows предварительно сброшен вами, то программа вам не отобразит пароль от аккаунтов пользователя. Это связано с системой безопасности Microsoft. В таком случае установите пароль на данную учетку пользователя Windows.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 После этого снова проанализируйте систему с Internet Spy. В результате пароли к обнаруженным учетным записям отобразятся. Если даже вы не собираетесь взламывать никакие аккаунты пользователей и читать чужие чаты, программа всегда может вам пригодиться для того, чтобы в любой момент восстановить свой забытый или утерянный пароль, доступ к мессенджеру, посмотреть систематизированную историю посещения пользователя в интернете. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.